Всем привет! В сегодняшнем выпуске апартаменты и двушка в районе Светлана почти даром. Сейчас еду показывать апартаменты своим подписчикам. Очень хорошая цена. Люди даже не верят в какой-то подвох. Потому что апартамент стоит значительно ниже рынка. Продает мой товарищ, просто ему Усрочно ну, понадобились деньги, такое же бывает. Он продает ее не дешевле, чем купил, он просто продает ее ниже рынка. Она с ремонтом, с новым ремонтом на новогодние праздники сдавалась по 4000 в сутки. Это прямо возле перекрестка, сейчас вам покажу. Есть терраса, и э, чуть позже расскажу про двушку, которая находится по непосредственной близости от перекрестка ну вот посмотрите пожалуй каждый турист знает это место это кстати новый александрия проспект пушкина самый короткий проспект в сочи цирк я двигаюсь по курортному проспекту это у нас живой комплекс московия а это скандально известный ЖК Москва Аллилуйя, отопление Подключили Есть там ряд интересных предложений Кому интересно, звоните Это я проехал остановку Светлана Вот по этой дорожке вы спуститесь Прямо к летнему театру Парку Фрунза. Вот он, перекресток И наш апартамент находится прямо вот здесь в 50 метрах итак, я на месте есть смотрите, ориентир это Вита нова. кстати, у меня здесь есть сейчас ряд интересных предложений, дом сдался все хорошо, горячую воду тоже подключили, вроде как можно покупать, вот так выглядит апартаментный комплекс смотрите все красиво в пальмах Спускаемся, смотреть наш апартамент по сказочной стоимости с ремонтом. Вот такая гостевая терраса. Здрасте. Здесь же есть управляющая компания, которая сможет дорого сдавать ваш апартамент, дадим? Вот. Это, собственно, Дмитрий. Вот. Собственник, значит, такая вот терраса. Вот она. И сам апартамент. Итак, заходим в апартамент. Это зона прихожей. Здесь же шкаф, натяжные потолки, санузел совмещенный, душевая кабина. Новый абсолютно ремонт. Дмитрий делал как для себя стиральная машинка Хайер. Большой водонагреватель, классический сушитель. Батареи даже есть в санузле. Также батарея вот здесь вот под окном. Смотрите, она студия, но очень такая уютная, прям реально. Компактная, уютная студия. Вот еще одна батарея. Диван раскладывается. Хорошее решение по поводу отделки стен. Ну, как-то недешево смотрится, реально классно. Вот есть телевизор, интернет. В общем, апартамент полностью готов к проживанию и может дорого сдаваться. Есть своя управляющая компания. Вот. Плюс терраса. Напомню, что вот эта терраса, а мимо нее уходят всего две квартиры. У них есть свои террасы. Сначала расскажу вам про двушку, которая находится здесь же, в районе Светлана, возле магазина «Перекрестка». На улице Лермонтова, дом 5. А потом вернемся к стоимости апартамента. Цена подарок судьбы. Короче, на улице Лермонтова дом 5, двушка. Многие из вас ее видели в моих видеообзорах. Кстати, ссылка выскочит в правом верхнем углу: 52 метра в хорошем жилом состоянии полноценная двушка. В Сталинке чистый, ухоженный, покрашенный, подъезд. Сейчас на нее значительно снизили стоимость. Я считаю, это очень хорошее вложение средств. Сейчас ее можно купить за 5800. Это получается где-то по 100-11 тысяч за метр. Пожить в ней пару лет, может быть, там, сдавать в аренду. А в конце 2021 года этот дом разберут, потому что его признали аварийным. Это означает, что вам, как новому собственнику, выделят новую квартиру не меньшей площади. То есть, другими словами, вы сейчас купили по 111 тысяч за квадрат, через два года вам предоставят а, аналогичную квартиру в новостройке. Вы же знаете, какие сейчас цены – северный склон Бытхи по 150 тысяч за квадрат на котловане. Поэтому арифметика очень простая. Мне очень интересно услышать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Хорошее это вложение денег? Или это наоборот, закапывание денег. Очень интересно получить от вас обратную связь. Итак, Лермонтова 5, полноценная двушка, в хорошем состоянии, за 5 миллионов 800 тысяч. Апартамент на Светлане, общей площадью вместе с террасой около 18 метров, стоит всего 3 миллиона 800 тысяч. До 10 января он сдавался по 4 тысячи в сутки, сейчас дается три. А, что вы понимали, так это у нас жилой комплекс Шарден, а, сейчас там есть на продажу 15,7 квадратных метров за 7 миллионов 65 тысяч, это по 450 за квадрат. Вот а, настолько ниже рынка а, Дмитрий сейчас готов отдать свою квартиру, просто человеку сильно понадобились деньги. 14 метров 6 400 800, это продает отдел продаж. Вот, у нас 3800, то есть можно купить и тут же выставлять ее на продажу вместе с арендаторами. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Не забудьте подписаться на канал, если вы впервые а, на моей страничке, не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения, колокольчик поставьте обязательно, чтобы вам приходили уведомления. Также рекомендую подписаться в Инстаграм, там тоже очень много. Вторичек. Ну а мне на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.